Заменяя ремкомплект в регуляторе, вы столкнетесь с тем, что просят купить у них бэушное оборудование. Выкиньте его, и со временем разъедаются вот эти вот стенки. Помимо этих резиночек, которые вы здесь заменяете, объясню, почему это происходит. Но мы этим не занимаемся. Разбиваются сами позы, образуются выбоины. Голова уже придет в негодность. Здравствуйте, меня зовут Кунаев Магомед, я руководитель компании Куга. Хотел вам рассказать, почему лучше покупать новое оборудование и о чем вы можете потом пожалеть после покупки бэушного оборудования. Вот смотрите, вот это вот латунная голова, которая находится вот на помпе Хавк, вот здесь вот спереди, здесь э, отсюда проходит вся вода, которая бывает в помпе. Здесь же и создается высокое давление. Так вот, вот здесь внутри э, есть сальники ну я их заранее вытащил чтобы объяснить вам что происходит помимо того что изнашиваются сами вот эти вот сальники здесь происходит раз... кавитация и со временем разъедаются вот эти вот стенки в результате через год-полтора работы оборудования вот эти вот стенки они разъедаются и если даже вы замените сальники чтобы там какой-то ремонт будете производить в любом случае уже сама голова уже придет в негодность. Стоимость такой головы примерно в среднем 15 тысяч рублей. Вот это, если говорить полностью в сборе. Поэтому я, конечно, советую, если вы берете оборудование, это не та вещь, где нужно экономить. Если вы берете, конечно, лучше покупать только новое оборудование. К нам обращаются клиенты и просят купить у них бэушное оборудование, но мы этим не занимаемся, потому что я знаю, с чем я потом могу столкнуться, так как я отвечаю перед вами, перед своими клиентами за каждую деталь, которую я вам предлагаю. Поэтому я стараюсь не браться за такие вот сиюминутные э, выгоды какие-то там, да, потому что ну, я знаю, чем потом это может обернуться для нашей клиента еще я хотел рассказать про регулятор к нам обращаются клиенты и спрашивают REM комплекты на регулятор да конечно всегда любой REM комплект, любой любого оборудования которое мы вам предлагаем у нас всегда есть на все запасные части ну все остальное это всегда все есть наличие но есть такие вещи, на которые я бы не советовал ставить ремкомплект, а просто их заменить. Например, стоимость регулятора давления там, от 2500 до 4500, там, в зависимости от того, какой вы ставите регулятор. Рымкомплект в среднем стоит от 600 до 1200 тоже. Да? Но заменяя РЭМ-комплект в регуляторе, вы столкнетесь с тем, что это этот ремкомплект проработает у вас максимум три месяца и дальше вы вернетесь к тому же состоянию объясню почему это происходит потому что помимо этих резиночек которые вы здесь заменяете или там еще каких-то штоков и всего остального здесь вырабатывается просто сам материал сам металл как работает регулятор он от, оттягивается шток в то, в то время когда отпустили там курок или что-то или там когда выставили давление в результате здесь 200 200 бар 200 атмосфер и получается это каждый раз удар кто видел как работает регулятор они знают что это постоянно такой как гидроудар постоянно удары такие бывают. и в результате от этих ударов здесь разбивается полностью все внутри регулятор разбивается сами пазы образуются выбои и вот эта выработка замена заменой комплекта вы не решите эту проблему в результате через два-три месяца у вас опять та же проблема будет у вас будет или слабое давление я советую замените просто регулятор выкиньте его Сдайте на металлом, если вы там хотите как-то сэкономить. Поставили новый, работайте, и дальше он будет верой и правдой вам служить. Дальше. Это керамические поршни. Смотрите, вы не знаете, в каком состоянии находятся ваши керамические поршни. Причем здесь бывают просто микротрещины, которые, заметить, можно очень-очень хорошо присмотреться, если только. И плюс это шатуны. Шатун тоже бывает. Если, например, очень часто бывало, что клиент отпускал пистолет, то сзади, к сожалению, мы ее не открыли, но в следующий раз открою и покажу обязательно. Сзади есть шатуны. Шатун тоже может, вот это кольцо шатуна, оно просто разбивается. И в каком оно состоянии на тот момент, когда вы купили это оборудование, вы не можете знать, пока вы это все не откроете, не проверите. И причем шатун, его надо просто снять и прям смотреть, в каком состоянии он находится. Шатун стоит где-то полторы тысячи, и то же самое стоит полторы тысячи, стоит керамический поршень. Вот вам уже три рублей. И представьте, если посчитать, три поршня, три шатуна, например, это девять тысяч, сама голова будет стоить пятнадцать тысяч, и считаю вам выгоднее купить новую помпу, чем э, покупать баушное какое-то оборудование. К чему это все? К тому, что скупой платит дважды. И покупая какое-то э, бушное дешевое оборудование, если вы думаете, что вы на этом сэкономите, то я в этом очень сильно сомневаюсь. Я могу это вам доказать, поверьте, за 10 лет я очень много увидел оборудований быушного которые люди покупали, пытаясь как-то сэкономить, но в результате это выходило намного дороже, чем купить новое оборудование.